Всем привет! С вами Маша Смолт. И сегодня мы будем вырезать из вот такого кусочка эпоксидной смолы с деревом. То есть, я развела эпоксидную смолу, добавила туда красителя и навтыкала деревяшек. Это американский орех. Вот моя идея сделать из этого черепок на кое-что. Про кое-что расскажу позже. Значит, сначала нам нужно сделать череп. Так. Надо разметить. Надо выбрать сторону сначала. Ну, допустим, давайте с этой стороны попробуем. Наша черепушка почти готова. Сейчас осталось э, просверлить отверстие вот здесь, чтобы вставить то самое огню. Что, схватилась эпоксидка, крезьба у нас достаточно глубокая, туда ничем не подвесится чтобы это заполировать. Я попробую развести немножко эпоксидки и одним слоем покрыть цвет кисточкой, залезая во все щели. И заодно вот эта деревянная заиграет по-другому под этим слоем эпоксид. Всем спасибо за просмотр если вам понравилось видео ставьте лайки комментируйте и до новых встреч пока